Монолит Стандарт, дверь четвертого класса защиты от взлома. Напомню, что стандартная комплектация у нас не подразделяется на то, что стандартное это что-то ущербное, какое-то надо как-то добавлять, доплачивать. Все изначально идут максимум, который навряд ли кто-то может предложить больше. До недавнего времени это был нижний замок Чезаре Evolution Про, верхний шел Гардиан 4001. Современная комплектация Монолит Стандарт – это SEO 612 d это замок, который сменил ГАРДИАН 4001. ГАРДИАН 4001 был меньшего формата замок, с меньшим вылетом регелей. Из плюсов ESEO 612D, это его именно огромный формат. Конструкция, которая заточена как раз на силовое воздействие при взломе. Здесь очень хорошо реализована защита от забивания регелей, их размер, крепление к планке. Что касается отжима, вот этот замок, он идеальный. По конструкции цилиндровый замок SEO 678G. Замок также и с блокировкой от переламывания цилиндра, как у Cizer Revolution Pro. Также замок редукторный с тихим плавным ходом. Замок тянет спокойно систему тяг, тянет систему перекрывания ключевого отверстия второго замка. Поменяли замки местами. Раньше был сувальный верхний, цилиндровый нижний. Сейчас стало наоборот: нижний сувальный верхний цилиндров, но по свойствам своим никак не ухудшилась эта комплектация. Каленный металл остался тот же. Здесь идут 6-миллиметровая каленая пластина идет на ISL цилиндровый и 2-миллиметровая на сувальный И что касается броненакладки, здесь из стоковых броненакладок, вот эта Азифауста усиленная версия, это версия, которая максимально подходит для наших моделей дверей. Ее первое преимущество это то, что она заводится под металл, ее сбить, сорвать здесь не представляется возможным. Из основных также преимуществ это толщина шайбы. У этой модели броненакладки 12,5 мм. Это как раз та толщина, которая отделяет цилиндровый механизм от возможности его разрушения и, скажем так, без подбора Секретности открытия двери. И цилиндровый механизм Монолит Стандарт также остался и SEOR 7 Очень надежный, с которым не будет точно проблем, они никогда не ломаются, не перепроворачиваются. И с учетом комбинации этих двух замков, секретности у данного цилиндра достаточно для двери 4 класса защиты.